Если кому-либо вдруг захочется разместить рекламу прямо на пляже, или послать сообщение с необитаемого острова пролетающим самолетом в виде аккуратной надписи на песке, то песочный робот, разработанный Иваном Мирандой, для этого просто незаменим. Для печати текста на песке он использует большой линейный привод на колесах, медленно передвигающийся от одной напечатанной колонки к другой. Текст очень напоминает матричный формат 60-70-х годов. Робот печатает вертикально, делая нужные отступы. Сопло опускается и погибает. Поднимается тщательно вырисовывая каждую букву, из которых формируются хорошо видимые столбцы. Пожалуй, главной проблемой остается медленная скорость печати, что может вызвать некоторые неудобства, к примеру, на пляже, где ветер может развеять уже готовые буквы и слова. После первых испытаний песочного робота Миранда уверен в успехе, а скорость, как он считает, дело наживное. Падение смартфона доставляет любому владельцу массу неприятных эмоций. Вот почему производители гаджетов активно разрабатывают различные защитные приспособления на этот случай. Оригинальное устройство разработал Филип Френсель, 25-летний студент университета Аален, Германия. Будущий специалист в области мехатроники. Он интегрировал в корпус смартфона защитную систему AdCase, состоящую из датчиков, которые фиксируют момент свободного падения и приводят в действие две пары пружинящих ножек. Они выскакивают наружу по углам корпуса и амортизируют удароповерхность. В настоящее время Филипп сотрудничает с Алином Питером, представляющим экономический факультет университета. Совместно они работают над созданием стартапа, продвигающего новую технологию. Агентство DARPA работает над очередным проектом – колесами-трансформерами для боевого автомобиля Humvee, который в течение двух секунд изменяет свою конфигурацию, превращаясь из обычных колес в треугольные гусеницы. Танк выделяется среди других средств вооружения наличием огневой мощи, броневой защитой и мобильностью. За последние 30 лет в танкостроении произошел мощный технологический рывок, который, увы, почти не коснулся последнего компонента – мобильности. Танки, бронетранспортеры и другие боевые машины – используют прежние схемы гусениц и колес со всеми их плюсами и минусами. Гусеницы хороши в поле, а колеса на дорогах. В рамках новой программы DARPA RVT специалисты Национального центра инженерии и робототехники Университета карнеги меллона разработали систему колес-трансформеров, превращающихся за 2 секунды из гусениц в колеса и обратно. Демонстрация состоялась в Обердине, штат Мэриленд, в мае 2018 года. Транспортные средства, оснащенные RVT, будут иметь меньше ограничений связанных с рельефом местности и соответственно будут располагать лучшей маневренностью еще одна разработка DARPA система мидс снижающая тряску внутри машины при езде по пересеченной местности за счет регулировки подвески следующее новшество 100 киловаттный электродвигатель который размещается в стандартном 20-дюймовом колесном ободе движок имеет три передачи внутренний тормоз с жидкостным охлаждением и центральную систему подкачки шин автомобиль оснащенный такой системой не нуждается в главном двигателе внутри бронирования корпуса в результате чего освобождается дополнительное пространство к тому же при выходе из строя одного или даже двух двигателей автомобиль не теряет подвижности технология удаленного присутствия может принимать довольно нестандартные форматы что наглядно демонстрирует новинка под названием Fusion. это детище инженеров и дизайнеров токийского университета кио в японии они посмотрели робота на крепление в форме рюкзака и добавили ему два типа интерфейса для взаимодействия с человеком-носителем и удаленным оператором Fusion выглядит так будто железный демон из сказки оседлал человека и теперь понукает им отчасти так и есть крепление манипуляторов робота к рукам пользователя имеет прямую и обратную связь фактически здесь три основных режима работы манипуляторы перемещаются свободно под контролем пользователя или же сами двигают его руками в первом варианте никакой полезной работы фьюжен не выполняет его сервоприводы маломощные и неуклюже поэтому нести самые тяжелые сумки вместо человека или делать ему на ходу массаж головы он не может то ли дело второй режим который уже нашел применение в играх в виртуальной реальности но на самом деле он лишь часть третьей функции. любой человек экипированный фьюжен может передать движение своих рук другому пользователю с роботом-рюкзаком. Представьте, что учитель единоборств, музыкант или хирург показывает выполнение сложных движений с полным тактильным контактом, но находясь с учениками в разных помещениях или даже в разных странах. Или человек после реабилитации при помощи манипуляторов заново учится держать вилку в руке по написанной программе. А управление человекообразными роботами на лету, как в кино. Увы, пока это всего лишь прототип, но заложенные в него технологии телеприсутствия стремительно набирают обороты. Исследователи из лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института опубликовали описание новой технологии компьютерного зрения. Детально ее представят на конференции по обучению роботов в Цурихе в октябре. Но уже сегодня понятно, что это прорыв. Такого робота не нужно учить распознавать образы классическим методом. Ученые отказались от идеи загружать в память робота данные об объектах, которые он потом пытается увидеть в окружающем мире. Вместо этого машина принципиально абстрагирована, от своего окружения она воспринимает все вокруг как трехмерные модели из взаимосвязанных точек робот сам сканирует предмет строит его модель записывает данные себе в память и присваивает ему ярлык ему не важно что это такое на самом деле но он это уже осмотрел и готов отыскать вновь самое важное в том что робот видит не образ объекта а оперирует его математической моделью которую можно разделить на части изменить их параметры взглянуть под разными углами и так далее и поэтому он может увидеть аналогичные объекты даже если они развернуты частично скрыты перекрашены поломаны и так далее он по прежнему не знает их свойств не понимает что с ними делать и как использовать эту информацию но ведь на данном этапе речь идет всего лишь о системе зрения а они новой платформе на самом деле обучать подобного робота все же нужно если мы хотим поручить ему работу например чтобы собирал стол из досок а не создавал доски из уже готового стола однако ему не надо будет рассказывать где в мастерской лежат доски и крепеж увидев их однажды он сможет отыскать нужные предметы самостоятельно